Учебный центр адвокатов предлагает пройти комплексный видеокурс для следователей, адвокатов, судей и прокуроров по досудебному и судебному разбирательству дел, связанных с торговлей людьми. Вы можете пройти обучение из любой точки страны. Видеокурс доступен на кыргызском и русском языках и состоит из семи модулей. Вам предоставляется доступ к уникальному образовательному контенту в формате видеолекции, презентации, международных документов, законодательства, литературы. Повышение профессионализма тесно связано с непрерывным дополнительным образованием. Вам достаточно записаться на курс.